Короче, как показала практика, маленький момент, который мы сейчас покажем. На самом деле известен далеко не всем, но очень полезный. Мы не первое количество показывает, показывает, но мы тоже покажем этот момент. Может быть, кто-то увидит впервые, это у нас. Значит, мы рассматриваем все, сейчас мы рассматриваем обрезку гортона на углу, на полотне для заправки в профиль еврократ ну и, в принципе, по такой же методике обрезается гарпун во всех сложных местах, в двухровневых каких-то примыканиях и щелевых, в различных переходах. То есть в чем суть? То есть мы обрезаем а, сам этот угол, потому что он нам будет мешать сейчас обещанным почему У меня нет модных супер-ножниц, я это делаю ножом. То есть как мы его срезаем? Мы срезаем его практически до самой спайки. Вот немножко еще сейчас больше я обрежу. То есть, просто по углу полностью до, до вот самого места. То есть, чтобы спайка немножко ну, оставалась и ну, держалась. Грубо говоря, хотя бы, хотя бы на спайке. И, соответственно, немножко в сторону отрезаем дальше горбун. С одной стороны и со второй стороны. То же самое. И, соответственно, обрезаем хлястик. Его появят немножко по-разному. То меньше, то больше здесь. Но мы этот хлястик... Тоже частично срезаем, чтобы он нам не мешал. Этот хлястик может оставаться недозаправленным за счет своей излишней длины, чтобы этого не происходило, чтобы мы не видели его с этой стороны, чтобы он не убирал, мы его удаляем. То есть в чем суть? Этой обрезки, что она нам дает. То есть, когда у нас. Блин, давайте показательный углу. Ну, вообще Что нам дает такая обрезка? То есть полотно у нас в заправленном виде гропун, точнее, выглядит вот так. То есть он заправлен в самом здесь, и заправлен здесь. То есть он поворачивается. И когда у нас этот угол цельный, то он у нас очень жесткий и образуется излишек каркуна в самом углу, который ну, практически невозможно заправить. Может быть, конечно, можно, если очень сильно постараться, очень долго и напористо, но это очень быстрый и классный способ, как избавиться от лишних мук. Значит, вот сам процесс заправки. Мы вели полотно, ну, то есть ну как, как это у меня происходит, по крайней мере. То есть я ставлю сразу э, горбун туда, где он должен стоять, немножко с запасом угол, ну, буквально совсем чуть-чуть. Большим пальцем держу с этой стороны, указательным пальцем держу с этой стороны. То есть вот пальцами. Когда натяжение происходит, я обычно прошу помочь Сашу, либо еще кого-то, подержать полотно сзади, чтобы не было не так тяжело. И, соответственно, вставляю. Раз, то есть вставляется очень легко. И вставляю со второй стороны. Ну, прям не в самый угол, немножко рядом. После этой процедуры мы заправляем в самый угол, встает уже легко. И в самый угол остается маленький, как я его называю, петушочек. То есть это место спайки, которое торчит в самом углу. Сначала мы его пытаемся поправить, заправить. С одной стороны. с второй стороны. То есть вот петушок я закинул с одной стороны. Петушок я сейчас закидываю со второй стороны. Все? Тебе там лучше сейчас видно.